Приветствую, вас, зрители и подписчики моего канала с вами веном заканчивая сегодня кампанию starcraft 2 herds of the swarm или как может перевести сердце роя сегодня у нас последние миссии которые будут происходить на кархале на главной планете где и собственно говоря располагается главный противник в Керриган-Менгск. Ну что, давайте продолжим. Сначала надо будет посмотреть, что у нас скажут наши персонажи. Главные. Я чувствую колебания, исходящие из дворца в Августграде. Да, я тоже. Я слышу. Милы Доминиона, говорит ваш император Арктур Менк. Архал атаке зерков. Они уничтожили оружейную лабораторию и ослабили нашу защиту. Всем кораблям, которые меня слышат, возвращайтесь на Гархал. Великая столица тиранов подверглась нападению. Защитите свой дом. Арктур, ты похож на крысу в клетке. Моя королева. Объединенный Рой окружил Кархал. Матери и Стай ждут твои команды. Скажи им, пусть закрепятся на орбите. Вне радиуса действия защитных систем. Сюда стягивается флот Доминиона. Войска прибывают со всех частей сектора. Келиса, услышь меня. Выстрой защитный фронт из Левиафанов. Уничтожай всех, кто попытается проникнуть в систему. Нас ничто не остановит. Кархал мой. Никогда не видела столько тиранов. Они стягивают на свою планету все силы, лишь бы отстоять ее. Их орбитальные защитные системы погубят миллионы зергов раньше, чем мы приземлимся. у тиранов нет ни единого шанса. Нам... Нет числа. Мы Рой. Так, ну что, все, наверное, больше ничего мы не имеем. Никаких возможностей... Глядя да? на все это, я вспоминаю о своем старом товарище. Пусть Земля тебе будет пухом, Джерард. Рой вступил в бой с орбитальными системами защиты. Мы готовы начать наземное вторжение. Ну, видимо, сначала у нас будут сражения происходить на окраинах главной столицы, а потом мы уже будем, наверное, производить наши операции внутри периметра этого города. Королева Левиафаны на позиции. Выпускай, Рой. Большинство наших десантных капсул будут сбиты почти сразу. Пошлем миллионы капсул. Несколько дретят. Этого хватит, чтобы уничтожить систему орбитальной защиты. Будьте готовы распределить свои войска по обширному пространству. Окей. Okay. Прорвалась через систему орбитальной защиты. Дерги! Огонь! Эта область занята наземными силами доминиона. Без поддержки наши споровые орудие быстро уничтожены. С этим я разберусь сама. Отлично поземлюсь. Вау! Окей. Иша, высылай все десантные капсулы. Они должны приземлиться в этой зоне. Сообщи, если одна из капсул войдет в атмосферу. Я найду ее и защищу споровое оружие. Нормально так. Приземлилась, сразу всех убила рядышком. Твоя королева слушает. <coughs> Было бы классно, если бы так постоянно наделал. Так, ну ладно, нанимаем пока Время что рабочих. Что? Как обычно, экономика развиваем. Пошло в атмосферу Кархала. Покажи расчетное место приземления. Оно приземлится здесь, моя королева. Где? Для нас Уху. нет преград. Ну, это несложно. Миссия падает. Что на этот раз? <как> Наша миссия продолжается. Разумеется. Сам. Ты зря ступила на мою планету, Кериган. Это была смертельная ошибка. Mm -hmm. Еще войска мне подогнать. Тебя и твой рой туда, откуда вы выползли. Нам нужно так. больше минералов. Еще один тогда улицы сдадим. Нам нужно больше минералов. Это что такое Мы тут? Даже... Я позабочусь об этом. Говори. Нам нужно больше минералов. Первое споровое орудие вот-вот приземлится. Какое-то время после посадки оно будет уязвимо. Mm -hmm. Так, тогда нам надо сейчас как можно больше еще и войск. Большинство споровых орудий еще на орбите. Значит, мы не можем потерять те орудия, что уже приземлились. Логично. Нам нужно больше, больше Для нас время пришло. Так, давайте еще рабочих. страдать все перед так еще надзирать или пару Нам нужно так тараканчиков надо и не было бы неплохо нам сделать еще и хозяев стай. Так, так, так, так, так. Моя месть Блин, суки, Разум. разбушевались, в итоге убили плеточника. Так, тут есть кристаллы, как я, собственно, и ожидал. Давайте нападаем. Да, правда, так хорошо не получится, нам напасть все-таки много войск. Хотя... Майами. Давайте сюда быстрее. Наша миссия продолжается. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Эти брата ведут в столицу тиранов. Уничтожим их, и моя стая проникнет в Алгустград. Ты верно, мыслишь? Я разрушу ворота, если у меня будет... Дай е ⁇ твою мать дети а -а -а, черт возьми не получится походу It's crazy. Всех их убили, давайте сюда, рабочих нам надо. Так, рабочие что там вообще идут, нет? А, нет, походу они вообще здесь остались. Ну да, видимо, по умолчанию для рабочих назначает вообще то место. Споровое приближается к поверхности Кархала. Так, сейчас. образовать шпиль на надо еще. <сосы> надо улей. Надо улей. преобразовать. Суки, блин. Ни хрена они там войска подослали. Король, Не успел волну. отменить. Очень плохо. Мы я нападайте, Эээ нападайте я на танки. Территории. Вот-вот приземлится наше споровое орудие. Мы должны уничтожить базу противника, чтобы обеспечить безопасную посадку. Сыны Кархала, уничтожьте королеву клинков. Что? Нам нужно больше неспеи. Пришло. Мы адаптируемся. Да сука, откуда вы беретесь-то нахер? Все, пойдемте ломать ихнюю базу. Мне они надоели. Вот а же Терять три споровых орудия, да, их хрен ты да с теряли споровое орудие. Я сообщу, когда прибудет замена. А, еще и надо замену теперь, е Мы адаптируемся. Так, вы оставайтесь здесь. Хотя, уже тут доломали почти что-то. Наша королева уничтожила вратарь. Да, неплохо зерлингов вот эти вот гильоны убивает. Да. Время пришло. Враг атакует умней нашего войска. атакованный. умней. Сваливать это на сцену. Орудие скоро приземлится. Приготовьтесь защищать его. Так, мне надо королеву. Мне надо королеву, мне надо королеву. Сука. Почти добили, ну, ладно. Наша Кринский. миссия продолжается. Минск будет страдать. Моя месть сверши. Говори. орудием приближается к вражеской территории. Я королева Что на этот раз? Да. Ни херя там урон Чили приказ устранить угрозу зергов. А да б твою мать, чего так она быстро умирает? Какие лаги, ебаны на рот, все нормально. Так, нет, давайте отступаем. Отступаем. Отступаем. что это здесь что ли упал? Ёпч, мопти. Хорошее место выбрали. есть время пришло самое время твоя королева слушай какие лаги к чет что Чё, это здесь что ли паую хорошее место вып... хм. у меня нет лагов на YouTube почему-то понижает скорость трансляции, я не знаю почему. Видимо, потому что считает мою трансляцию не сильно выгодной в плане денег. Поэтому понижает почему-то битрейт. Ладно, сейчас возвращаемся в игру тогда. Тут я неправильно, конечно, изначально начал поступать. Я думаю, лучше заново даже начать, потому что все равно там, я смотрю, многие люди просто не увидели начало. Потому что все лагало. Так что лучше перезагрузиться. Да, я неправильно стал делать то, что, как бы, войска начал нанимать вот ту, которые умеют по земле бегать и воевать. Надо было гидролисков не делать, для... Ладно, сейчас я это исправлю. Да, йокарный бабай, нахер мне нужны двери. Споровое орудие с сопровождением вошло в атмосферу Кархала. Да я знаю, что не фумах. расчетное место приземления. Оно приземлится здесь, моя королева. Нам Нужно больше миналов. Для нас нет преград. Узнал бы я сразу, где база будет еще. Все падут перед Роем. Подещай сообще об этом. Ты зря ступила на мою планету, Герриган. Это была смертельная ошибка. Я отправлю тебя и твой рой туда, откуда вы выползли. На твою королеву напали. Надо бы, конечно, вторую базу быстренько хватануть, в которая там находится, около кристаллов. Но, видимо, не получится у без второго улья. Слишком много, а то войск. Говори. Первое споровое орудие вот-вот приземлится. Какое-то время после посадки оно будет уязвимо. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Что на этот раз? Доминионская защитная система Дракин сбивает большинство споровых орудий еще на орбите. Значит, мы не можем потерять те орудия, что уже приземлились. Наши войска атакованы. Разумеется. Лучше. Наши войска атакованы. Тогда надо гидро быстрее делать ть. Надо весь пенчик. слушает время пришло <звук> пен, то мало так давайте тогда пока этих зерлингов обычно сделать Больше неспен. Самое время. Моя лесть свершится. Говори, что на этот раз время при... Не хватает надзирателей. Еще одно споровое орудие прорвалось через орбитальную защиту планеты. Так, возвращаемся тогда пока. Потому что тут сейчас будет байда все это. Надо защитить. Так, все, пошли сюда. Ну, так. конечно, было бы неплохо. Неплохо еще было бы этих гибридов сделать побольше, но, видимо, не получится. Давайте по-быстрому нападаем. Суки, они уже там снова напали. Ага, и мы сейчас опять через этот долбаный пойдем. Говно. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы адаптируемся. Все падут. Сюда идите Нам нужно больше минералов Сейчас тебе будет больше, больше минералов. минералов Еще одно споровое орудие Приближается к поверхности Кархала А, сейчас, по-моему, они там же и пойдут, да? То есть Это я вспоминаю Как я тут потерял Базу Так, мне нужно больше минералов. Ну, тоже, да, как бы неплохо. Бы. Что на этот Надо раз... развиваться дальше. Да, да, точно. Они здесь напали. Давайте даже дальше пойдем. Сразу расхерачим их базу. Где Крига? Здесь. Я понял Так Гархала, уничтожьте королеву клинков. Все Больше разъебали Короче стену Вперед, город. Так надо побольше мне королев сделать Потому что они могут хотя бы лечить Твоя королева слух. Так, пришли они. Наверное, попозже придут. Тут, то, нет, нафига. Задать. Моя что держится. Твоя королева так, тут кристаллы, и тут я, насколько помню, тоже сейчас у них база появится. все, расхерачили эту базу. Скоровое орудие скоро приземлится. Приготовьтесь так. защищать его. Ну, давайте сюда. Слушаю. Вау, это Оруби. что такое пришло? Это что за нагрежь? Так, давайте сюда побыстрее отключнем, чтобы поставить еще один уровень. Так, так, так, так, стойте, стойте, стойте, стойте. Все, пошли в атаку. ах ты, сука. Миссия продолжается. Так, ну. Капсула со споровым орудием приближается к вражеской территории. Да. Так, кто там атакует нашу базу? Все падут перед А это что такое вообще? База какая-то или что это? Хрень, что пойми. Что-то вроде Ули атаковал, а то ничего и не стало с ним. Ха. А, вот его атакуют. Так, я сейчас за. Э... За спам буду банить, хотел сказать. Сказал, блядь. Время пришло. Разумеется. Мы адаптируемся. Наша миссия продолжается. Наши войска атакованы. Это последний продавали. Вперед быстрее! Загара, веди стаю в город. Я буду защищать споровое орудие. Да, моя королева. Ночные Ой, да жопа, вам, ребята. Вы получили приказ устранить угрозу зергов. Не Ночные волки какие-то. Ё-моё, Керриган, какая же ты дохлая Тебе поесть бы хотя бы что-ли, потолще стать. <свят> мы так, все, мы разнесли всех их базы. Правда, в то же время я немножко затормозил в развитии. Да, я тут, блин, вообще забил полностью на Последние развитие своих. Вот -вот Приготовьтесь защищать его. Так, сейчас защитим ваше споровое орудие нашими. Мая мечты <мышляю> Так. Сэдли, если еще будешь так спамить, то реально в бан уйдешь. Спенчик тяжело добывать сильно много, когда ты уже, блин, на таком этапе игры. Просто забил реально на развитие. Так, тут у меня целая куча рабочих стоял. Идите добывать. Мы потеряли споровое орудие. Я да. сообщу, когда Сука! Блин, я не обратил внимания, а тут, оказывается, два батл-крузера, блин, прилетели. Время пришло. месторождение минералов выросло. Это что на этот раз? Говори. Суки. А, так у них тут еще есть база. Идите сюда, идите к папочке, сукины дети. Убить их всех, убить! Всех убить нахрен. Так, отступай, корида. ГГ Говори Твоя королева слушает Смотри-ка тут еще оказывается кто-то Уже есть какая, да? Приготовьтесь защищать его. Да откуда вы там беретесь, суки? Я же все раздолбал, блин, уже некуда. Откуда, откуда вам еще братство? А, -а, а оказывается, не все я раздолбал. Там есть еще одна база, походу, у них вскрытая. Ну, не скрытая, просто я туда не стал ходить. Вижу знак «Стоп», думаю, Разумеется. не надо туда идти. Пойдемте раздолбаем оставшиеся войска. Это мой. Да хоть сейчас прям в город бы пошли Мы бы. Извин был Ну все, я уже предел достиг Давайте хотя бы базу разобьем что ли Хотя смысл какой, конечно, от этого Говорите. никакого смысла нет Уже просто нечем заняться Время Сука, если бы не тот батлкрузер, уже бы игра, конечно, закончилась бы А тот сраный батлкрузер, который прилетел Так, тут у нас тоже, наверное, заканчивается потихонечку ресурс. Перекидываю, давайте к рабочим. Так. будет страдать. <coughs> войска Доминиона отступают на всех фронтах. Иша, вели стаи развернуть войска. Загара, пошли свою стаю города. Так я их Но же, же уничтожил. В чем прикол? Кстати, ультралисков забыла нанять, да. Что-то мое упущение надо было ультру нанимать. По-моему, уже можно было нанимать, я просто не стал. Не потеряйте ни одного, что. Ну, блин, ну но... по-тупому потерял, вот на самом деле, конечно. Одно паровое орудие, мог бы его и не терять вполне, если бы не затупил. к отмщению. Тебя ничто не остановит. Не стоит недооценивать Менгска. Это самый коварный противник, с которым нам доводилось до сих пор сталкиваться. Если он убьет меня, ты должна будешь увести Рой с Кархала. Зерги <coughs> никогда не отступают. Такова моя воля. Ты исполнишь приказ и поведешь Рой на битву с нашим истинным врагом. Найди Амуна и уничтожь его, прежде чем он снова поработит зергов. Не кажешь. Тиранам ничего не известно об изначальных зергов и о тебе, Дихака. Мы соберем их эссенцию. Их ждет сюрприз. Раньше они могли использовать нашу псионную связь против нас самих. У изначальных зергов нет этой связи. Она нам не нужна. Именно. Теперь я знаю о тиранах больше, чем когда бы то ни было. И мне их даже немного жаль. Почему? У них есть свои народы и кланы, но каждый из них внутри очень одинок. Убив их и испугав их эссенцию для блага Роя, я бы только помогла им. менск ты сидишь в своем дворце, как паук в паутине. Вот только паутина уже начинает рваться. Мы столько раз могли проиграть. Я боялась, что мы даже не сможем добраться до поверхности, но мы смогли. Ты сделала нас такими сильными. Но что будет, когда ты отомстишь? Ты покинешь нас? Я часть трое, Иша. Если мы победим, нас будут ждать новые великие битвы. И мы пойдем на них вместе. В этот раз твой враг не сможет убежать. Война почти окончена. Не думаю, что все будет так просто. С Менгском никогда не бывает просто. Он предугадывает твои действия. Думает на шаг вперед. А ты была частью многих его планов. Либо как сообщница, либо как жертва. Я уверен, ты выучила пару его фокусов. Выучила, конечно. Посмотрим, оказалась ли я достойной ученицей. Подвид ультралиск готов к улучшению. На Кархале обнаружена лаборатория Доминиона. Эксперименты над ультралисками. Можно использовать их наработки против них сами. Давай посмотрим. Ну тут уже, конечно, осталось, понятное дело, всего там, наверное, 2-3 миссии от силы. 2-3 задания. Метис, Доминионская лаборатория исследования ксеноморфов. Внутри много зергов. Кого? На захватить можно. Ксеноморфов? Менгст явно не хочет отдавать нам лабораторию. Но мы и так можем использовать его подопытных зверушек в своих целях. Ультралейск. На лучшее я и не надеялась. Ультралейск, услышь меня. Освободись. Прорвись к двери. Убей всех, кто встретится по пути. Мне вот интересно, что это за тупо, тупое. 1, 4, тупое устройство для его удержания, потому что он никогда не помогает. Уже второй раз он вырывается из этого. Просто реально криворуки какие-то создатели были. Потому что, ну как можно так вот халатно относиться? Польтролист просто выскакивает и берут, убивает, блин, всех подряд. Ну, и зашиблись. И освободи ультралиска. А зачем? Они бы тоже могли выпрыгнуть. Ядовитое химическое соединение. Большой потенциал. <coughs> внедряю в генную структуру ультралиска. Подвид таксилиск. Способность поражать противников кислотой в указанной области. Я до такое не подписывался. Хм. А, не сами типа, да, это пассивка вообще Походу А, нет, это не пассивка Ну-ка, сейчас еще раз появится То есть тут дополнительно еще и вредоносное облако а ну нет все таки да это пассивка они сами активируют ну ладно просто прошли мимо ну типа зашибись то есть они это не слышали да Ну, идет. идиотс. Идиотс. Акраины Августграда. Военные сооружения. Центр снабжения. Лабораторию следует уничтожить. Внутри экспериментальное ядерное оружие. Мост охраняет войска Доминиона. Вперед. Нужно расчистить этот проход. Так, что там преобразовываться не быть. Убить их всех. Ультралиски! Запустить боеголовку немедленно. Все, это опытный образец. Мы не можем предугадать исход. Запускайте боеголовку! Бедные ультралиски. Анализирую повреждения, ультралиски подвергнуты радиоактивному заражению. Воспользуйся этим. Интеграция с бесперспективной веткой эволюции. Подвид вид ультралиска Тараск. Мертвые ткани восстанавливаются. Существо может оживать. После гибели возрождается, интересно. Очень интересно. Нет, подожди-ка. Что это за страшилище? Ну-ка, если он умрет ультралистский, ничего возродиться прям через 60 секунд без каких-либо последствий. Этих После смерти образуется кокон. Возрождается моментально. 10 секунд, да? Или что-то там, миллисекунд, я Еще не один знаю. Один ядерный удар. А вот кокон могут сломать? Друго выхода нет. Я превращу этот город в радиоактивную пустошь. Пуск. Он вот же идиот активную пустошь превратит город лишь бы лишь бы спасти себя вот же сволочь. Новые готовы. Посылаю их в бой. О, вот это уже нормальная армия такая А, он еще и тут возрождение постепенно восстанавливается способность да то есть нельзя сразу же прям идти в атаку на 10 раз и умереть и поп снова появиться А, ну вот ультралиска убила, да, получается? Или нет? А, нет, это тоже кокон. Все в коконах вообще, жесть. <клес> жесть какая-то. Я не потерял ни одного ультралиска, получается. Офигеть. Не, ну эта способность, конечно, очень крутая. Ничего сказать. Производство ядерного оружия теперь невозможно. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Подготовлю генетический код ультралиска. Не, ну тут, конечно, лучше всего было бы выбрать именно вот вторую способность. Код готов к интеграции. Жду решения. Потому что в таком случае я могу практически без потерь войск постоянно наступать, наступать, наступать, и еще раз наступать. Ну, а первых неплох тем, что ультралиск становится гораздо сильнее, наверное, где-то на 50% еще сильнее. Он наносит урона просто гигантское количество, но вот плохо только в том, что он может умереть с легкостью, да. Все-таки я склоняюсь к тому, чтобы взять именно под вид Тараск. Даже вон целая куча солдатни не может уничтожить Хрисолиду. Конечно, так, таких случаев в битве скорее всего не будет, он так или иначе будет с поддержкой находиться в битве. Так что его убить никто не сможет в Хрисолиге за 10 секунд, пока он там возрождается. За... Так, ну что, в следующей миссии надо по-любому использовать уже ультралисков. Как-то в предыдущей я обошелся без него, потому что мне просто было насрать. На ультру я просто пытался как можно быстрее войсками своими рашить. Ну вот сейчас можно в принципе было бы воспользоваться ультрой уже.